как вообще твое настроение? Чувствуешь зиму? Судя по всему, в моем городе зимние обновления уже выкатили, ведь зима в мой город пришла буквально за один день, да так, что я аж умудрился приболеть. Но сегодня мы говорим не об этом, сегодня я хочу с тобой поговорить о массовом слете топовых бизнесов, который нас ожидает уже в ближайшее время. Поговорить о банах топовых игроков проекта, почему это происходит, а также обсудить новую систему бизнесов. Обо всем об этом коротко в сегодняшнем видео. Ну а перед началом данного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 Что-то мне подсказывает, что уже совсем скоро в официальных группах ВКонтакте Барвихи РП нас ожидают вновь подобные посты от администрации проекта, конкретно о слете топовых бизнесов. И связано это, конечно же, с тем, что буквально недавно, конкретно на нашем 08 сервере Барвихи Яковлевской, были забанены два топовых игрока, одни из самых богатейших игроков проекта Джозеф Барбара и Евгений Легендаре. Мои давние знакомые товарищи по проекту, которых ты наверняка сам уже прекрасно знаешь. Ну а причины бана конкретно этих людей по классике жанра довольно просты. Это махинации. И я не хочу сейчас углубляться в данную проблему, я не хочу разбираться в том, кто же из них все-таки прав, а кто виноват. Как минимум потому, что это не мое дело. Для этого существует администрация проекта. На каждом сервере имеется свой главный администратор, а также имеются спецадминистраторы, у которых есть доступ абсолютно ко всем логам всех игроков, в которых они с легкостью могут вычислить любые деньги. Денежные переводы а также дату и время данных переводов в соответствии с чем в дальнейшем и выдают определенные наказания конкретным игрокам ну а сейчас если мы с тобой посмотрим на данные бизнесы через команду slash bestat то во-первых мы можем увидеть с тобой доходы этих бизнесов и я хочу тебе сказать что доходы данных бизнесов являются одними из самых крупных доходов среди всех бизнесов проекта финка той же покраски равняется полтора миллионам рублей что является рекордом проекта по ходом среди всех бизнесов такая финка существует еще только у одного бизнеса на проекте это шиномонтажка которая расположена в городе мурина у нее также финка достигает полтора миллиона рублей казино уходит у нас на второе место среди топовых бизнесов ведь его финка равняется одному миллиона 300 тысячам рублей в сутки что тоже является огромной цифрой на проекте когда же слетят все-таки эти бизнесы? судя по количеству продуктов оставшихся на данных бизнесах слетят они уже буквально на следующей неделе но я подозреваю что это будет совершенно не так как ожидают многие ведь уже как-то у нас слетала та же шиномонтажка в городе мурина на нашем сервере и в свое время как я тебе уже показывал в официальной группе вконтакте был пост от администратора проекта И если я не ошибаюсь конкретно в тот момент они сами пополняли эти бизнесы продуктами и тем самым сами назначали дату и время слета этого бизнеса ведь такие бизнесы слетают крайне редко и для проекта является это наверное целым каким-то грандиозным событием о котором стоило бы рассказать всем игрокам поймать волну хайпа и соответственно поднять онлайн на сервере что скорее всего и будет в этот раз стоит ли ожидать того момента когда закончатся абсолютно все продукты в этих бизнесах? наверное стоит но как я тебе уже сказал скорее всего время и дата слета этих бизнесов будет назначена администрации сервера так что следи за новостями в официальных группах ВК по Барвихи РП. Если ты помнишь гос.цены этих бизнесов, обязательно напиши мне в комментариях. Конкретно от этих сумм, от гос.стоимости данных бизнесов будут стартовать ставки на данном аукционе, но уйдут они на порядок дороже. Ведь стоимость данных бизнесов на 0.8 сервере на сегодняшний день достигает 300 миллионов, а то и больше. И на сервере реально существуют игроки с такими суммами на руках. Также в связи с тем, что сейчас практически Каждый бизнесмен 08 сервера Barvich RP знает, что эти бизнесы в скором времени слетят, уже начинает сливать все свои бизнесы, в надежде подсобрать как можно больше денег к этому аукциону, в надежде поймать один из этих топовых бизнесов. Так что у тебя сейчас есть отличная возможность прикупить себе какой-нибудь неплохой безак по очень выгодной цене. Ведь конкуренция среди продажи сейчас возрастет, а соответственно будет падать цена абсолютно на все бизнесы. Ну а что касается конкретно на таких людей как джозеф барбара и евгений легендари тут я тебе уже как сказал ранее просто напросто не хочу лезть и углубляться в эту историю как я тебе уже сказал это решать абсолютно не нам с тобой это работа спецадминистрации проекта ну а я в свою очередь лишь могу посоветовать разработчикам проекта как и советовал уже довольно давно пересмотреть систему бизнесов на проекте еще буквально в начале лета этого года я советовал разработчикам барвихи рп рассмотреть внедрение системы необходимой отыгровки по количеству времени для всех владельцев бизнесов проекта данная система не новые существует она уже на многих конкурентных проектах и я хочу тебе сказать что работает она там отлично в первую очередь данная система направлена на то чтобы все игроки которые ловят все эти крупные бизнеса на открытие на старте новых серверов проекта в дальнейшем просто-напросто играли на самом проекте они заходили раз в пару недель заказать продукты для того чтобы чтобы нафармить как можно больше вертов, а в дальнейшем от скуки и отделать нечего продавать их за реальные деньги другим игрокам. Данная система настолько простая и решительна, что она уравняет шансы практически среди всех игроков проекта, даст возможность всем желающим приобрести себе какой-нибудь топовый бизнес, наконец-таки это сделать, попытать удачу в любых аукционах или просто-напросто приобретать эти бизнесы у игроков по адекватным ценам. Ведь если ввести, к примеру, необходимую от хотя бы в 7 часов в неделю, владелец бизнеса должен понимать, что ему необходимо отыгрывать хотя бы по 1 часу в день. Или если ему мешает работа или учеба, то он может отыграть по 3,5 часа в субботу и воскресенье. Главный администратор будет заходить, к примеру, в 10 вечера каждое воскресенье и проверять владельцев бизнеса. Проверять каждого на количество часов отыгровки. Если кто-то из них не делает этого, не выполняет норму, тогда он будет отправлять данный бизнес на аукцион. Он. Или предупреждать хотя бы по-человечески владельца этого бизнеса, спрашивать у человека, почему он не отыгрывает необходимое время и предлагать ему возможность быстрой продажи этого бизнеса, чтобы он не слетел. То есть можно найти какие-то реально адекватные пути решения всего этого. И сейчас, наверное, после всех этих высказываний у меня появятся определенные недовольствующие среди моей аудитории. И я уверен, это будут именно те люди, которые на данный момент уже владеют топовыми бизнесами на проекте, которые уже словили все что им надо и больше не хотят особо напрягаться а просто-напросто фармить те же верты но я хочу обратиться лично к вам не нужно быть эгоистами в этом плане не нужно думать только о себе стоит посмотреть на ситуацию с общей стороны Ведь на сегодняшний день владельцы всех топовых бизнесов которые словили их еще на открытии сервера или при какой-то там удачной возможности просто-напросто даже не хотят продавать эти бизнесы потому что не видят в этом никакого смысла и многие среди этих людей уже не хотят даже играть в барвиху они играют уже в другие проекты и просто-напросто раз в пару недель заходят заказать продукты но извини меня если ты не играешь в данный проект то тогда и не нужно владеть тебе этими бизнесами тогда наверное стоит все-таки дать возможность попытать удачу и другим игрокам чтобы у других игроков была цель к развитию на проекте к этому дикому фарму вертов ну а если ты отыгрываешь необходимое количество часов то тогда тебе и переживать не за что если ты играешь в этот проект я не вижу никакой причины тебе отказываться от данной системы как я тебе уже сказал все должны быть между собой равны у игроков должно быть желание приходить на барвиху сейчас онлайн не растет потому что кого не спроси почему ты не хочешь играть на барвихе человек прямо отвечает там очень тяжело фармить верты там очень тяжело приобрести себе какой-нибудь топовый бизнес ведь даже пока если ты будешь фармить на то же какую-нибудь кафешку или заправку необходимую сумму денег и как только ты достигнешь порога этой суммы стоимость на ту же заправку увеличивается аж в два раза Цены изо дня в день продолжают на все бизнесы расти. И так и будет до тех пор, пока не введут хотя бы ту же самую отыгровку, пока люди не начнут продавать эти бизнесы. А вот как только начнется массовая продажа бизнесов, соответственно, и цена на эти бизнесы упадет до оптимальной до той стоимости, которую игроки будут иметь возможность отдать за этот бизнес, а не какие-то выдуманные миллиарды среди владельцев. У меня на этом все. А что ты думаешь по всему?